Вот вы заканчиваете бакалавриат по гуманитарной специальности. Юрист, экономист, финансист, вы понимаете, что это не ваше. Как в этой ситуации гуманитарию стать стихонарем? Я вам расскажу на своем собственном примере. Такой вопрос мучил меня 8 лет назад, когда я заканчивал МГИМО. Классное международное языковое образование, но очень мало математики. Тогда я услышал от знакомых ребят, которые поступали в Бакони институт в Италии, что их математику очень сложно сдать. Плюс я люблю Италию, я изучал итальянский, он подумал, отличная возможность, почему бы не поехать? Я поехал. Три главных плюса БакКони заключаются в крутых преподах, возможности учиться на стипендию абсолютно бесплатно, даже покрывают расходы на жилье, и жесткая математика. На некоторых программах об этом я сейчас подробнее расскажу. Поступление не составило особого труда, сдал Тойфл, сдал Джираи, со второй попытки, по-моему, на хороший бал отправил, написал мотивационное письмо, хотя даже не сильно заморачивался, написал рекомендации сам на себя, от преподов отправил. Все это оказалось достаточно. Скорее всего, сработал хороший джираи и тот факт, что в Баконе не очень много было международных студентов, и они, конечно, хотели международных студентов все взять. И вот меня взяли, дали полную стипендию, то есть покрыли мою... Стоимость моего обучения еще и заплатили 11 тысяч евро в год на покрытие расходов. Это практически хватило на жилье и еду. Немножко еще пришлось взять э, у брата. И вот я учился в Баконе. Учился и страдал, потому что математики там было дофига, хотя я учился на экономической, экономическом направлении дисциплине экономики и экономика economic and social sciences. Но проблема в том, что, во-первых, в современной экономике очень много математики, вся современная экономика строится на самом деле на мат-анализе, и кроме того конкретно эта программа просто напичкана э, математикой. Теория вероятности, э, эконометрика, причем с а, объяснением линейной алгебры, которая кроется за этой эконометрикой. временные ряды, та же э, теория игр. Там математики меньше, но все же тоже есть. Микро-макроэкономика. Там математики очень много. Плюс на второй год обучения Бакони отправил меня учиться в аспирантуру в США. И там я взял еще и действительный анализ. Продвинутый действительно анализ для PhD-студентов по математике. По сути, вторая часть Зорича. Если кто знает эту книгу, кто не знает, посмотрите. Так вот, я страдал потому что было очень сложно, потому что я все это не знал. В институте до этого МГИМО я с этим особо не знакомился, мне приходилось это изучать уже в магистратуре. Потратил много времени, я не мог работать, я только учился, но при этом, благодаря тому, что я столько времени потратил на изучение математики, мне стало сильно легче потом с ней общаться. Во-первых, мне стало легче понимать новую математику, благодаря чему я ну, относительно безболезненно, если 380 часов можно дать безболезненно, поступил в Шат. через несколько лет после окончания магистратуры и плюс это же, эти же знания, эти навыки помогли мне по пойти в консалтинг работать, поскольку абстрактное мышление, структурированное мышление как раз то, что там нужно. Математика их дает. Что мне дало Бакони? Бакони мне дало три вещи. Во-первых, это международный опыт. Я пожил год в Италии, год в Америке, познакомился с кучей интересных людей, посмотрел, как другие люди смотрят на мир с другой культуры. Это было офигенно. Это сильно повлияло на мое мировоззрение уже в Маке. Потом это дало мне крутой бренд, поскольку с табличкой в баконе. я запросто мог попасть на собеседование в инвестбанке в Лондон, в private equity фонды и в те же консалтинговые компании. И третье, конечно, знания и навыки математики, которых мне не хватало в МГИМО и которых мне с лихвой налили в баконе. Так вот, пользуясь Феноменально бесполезный выборкой размер 1, то есть моим опытом я вам дам такой диванный совет даже целых три диванных совета. Первое. Если вы гуманитарий и хотите стать технарем, идите в магистратуру. Идите в техническую магистратуру и берите как можно более сложные предметы. Страдайте, но за счет этого страдания меняйте свой мозг. И он станет техническим. Это я вам обещаю. Второе. Если есть возможность, идите в магистратуру иностранную. Потому что в дополнение к математичности мозга, она даст вам еще международный опыт и вообще крутой новый экспириенс общения с другими людьми. Его сравнить ни с чем невозможно. И третье. Не работайте, когда вы учитесь в магистратуре. Если магистратура для вас сложная и сильно меняет ваш текущий набор навыков и знаний. Поскольку на работу у вас времени не будет. Поработать вы успеете потом очень много времени, когда закончите магистратуру. А вот поучиться вы уже не успеете. Поэтому потратьте время на учебу, вложитесь в нее на 100%, а после этого идите работать уже с новым багажом знаний и новыми нейронными связями, которые будут у вас в голове. Ну что, на этом все. Как обычно, вопросы, комментарии, лайки приветствуются. На все отвечаю. Всех люблю. Всем пока.